Всем привет! Надеюсь, вы про меня не забыли. Потому что давно не виделись. Но на то есть веские причины. Перед тем, как мы приступим к осмотру самого карпака, ради чего мы тут собрались. Я бы хотел сказать пару слов конкретно про это видео. Очень большое количество времени я пытался записать это видео. Писал сценарий. Переписывал его раза три. Записывал около двух раз. Но я никак не мог довести дело до конца. Все потому, что я не мог доделать его идеально. То есть это краши, которые я пытался исправить. Это что-то новое, что я хотел ввести у меня было просто куча идей, куча амбиций, но сегодня я собрал все свои силы в кулак, все мысли в голове, я решил бросить все. Да, именно, я просто решил бросить все, как оно есть, потому что я перегорел. На самом деле я перегорел этой идеей, она была очень крутая, просто я не смогу ее довести до конца, до ума, все идеально, как я хотел бы. Поэтому я решил просто выложить так, как есть. Нет, не подумайте, что она какая-то плохая или вроде того, просто она не такая, какой бы я ее хотел видеть. Она играбельна, это главное, но я не смог ее довести до идеала, потому что идеала не существует. Мне кажется, это вполне адекватно идеи, потому что лучше уж выложить хоть что-то, чем ничего. Но ладно, раз уж у меня нет никакого сценария, заготовленного текста, мы будем говорить просто по факту. Карпак внушительный, включает в себя 48 заменок. Абсолютно все из них из вселенной Initial D. Скажу сразу, собраны почти все автомобили. Нету только парочки автомобилей из аркадстейджей, которые просто не делают мододелы. Но самые основные герои из аниме, манги, игр, они присутствуют. Это... Плюс. Второй плюс, над чем я очень долго работал, это звуки. Почти все автомобили имеют свои звуки. В рамках того, что может позволить GTA San Andreas, я попытался распределить все звуки к сопутствующим машинам. То есть, Toyota звучит как Toyota, Nissan как Nissan. Даже для капучино я нашел и сделал, да, именно сделал звук. Кому-то понравится, кому-то нет, но в любом случае это плюс карпака. Это его особенность, над которой я достаточно длительное время просто работал. Перейдем к следующему. Почти все заменки LQ качества. Днем и ночью я искал модельки, которые весят максимально мало. Это был основной мой критерий. Я обожаю поддерживать атмосферу GTA San Andreas. Это и делает этот карпак просто особенным. Все автомобили, не включая звуки и вспомогательные файлы, весят 50 мегабайт. Возможно, кто-то скажет, что это слишком много, но те машины, у которых нету легкой заменки, я пытался сжать как можно сильнее. Почти все TXD файлы, которые содержат текстуры, весят около 20-30 килобайт. Можно сказать, это компромисс между тяжелой моделькой и легкими текстурами. Переходим к следующему плюсу. Эта идея была одной из последних, именно поэтому я переделывал этот карпак много раз. А именно, сортировка всех авто... По приводам или приводам я не знаю точно как но если кратко evolution полноприводный абсолютно все evolution полноприводные нужные задние приводные сивики передние приводные ну и в таком духе вы поняли благодаря информации на разных сайтах у меня получилось сделать так как я хочу но не все так гладко чтобы влезть в рамки приводов и звуков мне пришлось установить плагин Custom a 2 многие люди его не любят и я понимаю почему но только он способен изменять хендлинг в сампе сожалению к сожалению, ASI Modded именно так называется аналог кастом SA-2, он не работает. Я не знаю почему, я пытался много раз, но только Custom а 2 работает так, как надо. Сразу скажу, с ним вы не сможете поиграть в синглплеер. Второй минус это отсутствие тюнинга. Присутствует он только на одном авто, а именно на Nissan Skyline 25GT Turbo, который заменяет Елеги. E Другие тюниные машины также не влезали в рамки этого проекта, именно поэтому только Nissan Skyline и влез. Надеюсь, вы меня за это простите, но на это упора не было. Вернемся к плюсам, и именно в этом паке работают слепые фары почти на всех авто. Вроде как не работают только на одной или двух, но это не так страшно. Это была некая жертва в угоду всего карпака, в угоду его веса, в угоду его каноничности, если так можно сказать. Поэтому я думаю, ничего страшного в этом нету. Далее, я отнесу это к плюсам. Я убрал все логотипы, марки со всех автомобилей. Именно так, как это сделано в GTA San Andreas. Ну, правда, где это можно было сделать, я это сделал. Опять же, это подстать стилистике GTA San Andreas. Плюс ко всему, это мало, ну, в некоторых случаях, конечно, не мало, но уменьшает вес текстуры Теперь я хочу рассказать про главный минус этого карпака, который я заметил и который я не смог побороть. Возможно, это что-то у меня не так. Возможно, это сервер. Возможно, это я что-то неправильно сделал. Но факт остается фактом. Иногда КТА Сан-Адрес просто вылетает. Я не знаю почему. Возможно, это из-за количества файлов. Возможно, какая-то моделька сломана. Я не смог это побороть. Но если вы знаете как, я жду это в комментариях. Я жду это в сообщении ВКонтакте, в Директе, где угодно. Главное, расскажите как. В принципе, это все что я хотел рассказать про данный карпак. Не буду углубляться, рассказывать про каждый файл в отдельности я думаю, что вам эта информация не нужна. Лучше поговорим про то, как установить это все чудо. Но если что, я продублирую это все в описании, также переведу на английский язык, и также напишу в редми, который будет идти в архиве. Кстати говоря, советую устанавливать ее на чистую GTA, либо поверх всех остальных модов, ну, чтобы избежать краши, но сами все знаете. Скачиваем архив из описания. Папки бонус уже есть клео 4, модлоудер и самп. Но это на всякий случай, если у вас этого всего нету, и вы делаете все с нуля. Устанавливайте клео 4, если если у вас его нету, мод лоудер устанавливайте самп. Далее переходим в папку Directory, все выделяем, копируем и кидаем в папку с игрой со всеми заменами. В принципе на этом установку все, закончено. Отдельно хочу сказать про папку arrow, которая находится в папке бонус, это небольшой скрипт, который позволяет вам сесть в любое авто, благодаря ПКМ, стрелочке. Не рекомендую использовать его на RP серверах, да и в принципе, там, где запрещены сторонние моды. Просто жмете ПКМ, выбираете авто, садитесь. Зачем это нужно? Просто у некоторых авто руль находится справа. В CTAS Andres это не продумано. Но я думаю, если вы будете играть без стрелки, именно так называется этот скрипт, то в принципе быстро это заметите. Теперь поговорим про авторские права. Я ни в коем случае не претендую ни на одну из этих моделек. Я лишь тот, кто собрал их воедино. Я думаю, все это понимают и мне не зачем оправдываться. Но мне было бы приятно, если бы вы где-то выделили меня, если бы использовали этот карпак. К огромному сожалению я не записывал авторов всех моделек за это прошу меня простить и если ты автор модельки напиши я выделю обязательно или же если тебя не устраивает что она тут есть конечно же я удалю там перед залью все дела ну короче чтобы не нарушать и не портить отношения В принципе на этом у меня все теперь пойдет речь для тех кто пришел не ради одного карпака а ради меня в частности прошу прощения у тех кто действительно ждал мои видео если такие есть конечно В моей голове просто миллион идей. Но я не могу найти в себе силы реализовать их все. За этот год вышло буквально пару видео, и то некоторые из них просто сделаны по рофлу. Я понимаю, что это не то, что ждали некоторые. Просто делать качественные видео, это действительно труд очень большой. Я респектую тем ютуберам, которые делают видео свои часто и качественно. Но в силу личных обстоятельств, я себе это не могу позволить, к сожалению. Но я обещаю, что делать подобные ролики, как «Скинпак», зимний прошлогодний я буду то есть с упором на качество это видео сделано спонтанно и некачественно я это понимаю я это вижу но оно так и должно быть я очень надеюсь на вашу поддержку на ваши лайки комментарии без байтов хотите ставьте хотите ставьте дизлайк что угодно очень буду рад вашим комментариям по поводу карпака по поводу видео в целом по поводу меня я не знаю напишите что думаете мне будет приятно я все учту подписывайтесь на на все ссылки если хотите все находится в описании приходите на стримы я стримлю если что ну, так слову извините что такое короткое видео что оно не продумано совсем что я говорю просто на раз-два, просто таковы обстоятельства главное что я хотя бы что-то записал не знаю я не уверен что до нового года я сделаю еще хоть одно видео поэтому заранее поздравляю всех с наступающим новым годом это вот небольшой подарочек от меня всем здоровья благ и тому подобное ну в общем всем пока Пока. Всех люблю.